Какой маленький? Так-так-так! Ничто не откашляется. Где слона джумба?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 Очень тяжело. Смотри, смотри, не наткнись на Варвар. а то тебе не сдобровать. Где он ее нашел? Она боялась! Это она лезала у меня на окошке, а он схватил ее своими задыльчивыми! И очень хорошо! Звери! Сюда одни звери! Я не могу их видеть! Выгони! Выгони их вон! Выгони их вон! Ну что с им делать, если они больны? Никогда не садись на ежа. Вот этого совсем не любит. Майклон, прис, прис, прис, молчи. Откуда ты, обезьянка? Это ужасно. Выгони ее с ее земли. Пожалуйста, уходи. Вы меня выгоняете? Выгоняю. А. Уходи сейчас же, а то я тебе... Вас зовут? Чи -чи. а А-а-а, Ай-яй-яй-яй. А -а -а -а. Но это ужасно. Кто это сделал? Кто этот безжалостный человек, который водил тебя на веревке? Я тебе дам такое удивительное лекарство, что шея сразу перестанет болеть. Вот и хорошо, живи у меня, обезьянка. Я не хочу, чтобы тебя обижали. который водил тебя на веревке. Не бойся, я не отдам тебя никому. Позвольте ли вы мне что-нибудь за мою игру? Убирайтесь отсюда, Вау! Он хочет, чтобы я лохнула отзвольствие! Ну, теперь ему не сдобровать. Сейчас Варвара выгонит его, Добрая женщина, позвольте вас спросить, не забегала ли к вам моя обезьянка? Здесь нету вашей обезьянки, нету, нету, нету, уходите немедленно, проще. Стойте, стойте, дорогой шарманщик. <coughs> Мой брат поступил нехорошо, он обманул вас. Ваша обезьянка. Янка, здесь Кроме волния, я оторву и голову. А -а -а -а -а! Пойдемте, дорогой шарманщик, я провожу вас. <звы> ну, ну как тебе не стень, Ну что это?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 Хе-хе-хе! Yeah. <laughs>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 Вы спасли нашего нового товарища от злого шарманщика. Знакомьтесь, пожалуйста. Эту славную обезьянку зовут чи Идем. За нами следят. Или вижу, они действительно превратили вас в настоящего разбойника. Да, да. Значит, вам можно довериться. Да. Я тоже настоящий разбойник, а знаменитый морской разбойник Пераль. Ура! Ромов. Ура! Мы отомстим, а и уничтожим его идеи. Отомстим. Мы отомстим. Мы отомстим. Мы отомстим. До свидания. Роби молния. Роби молния. Кроме молния. <связывая> <связывая> <связывая> Кроме молния. Чичи чи выздоровела, и доктор Кайболит выехал со своими друзьями на ежедневную прогулку. Обычно сам Ослик выбирал дорогу. Тише! Тише, я тебе говорю. Я, я понимаю тебя. Это действительно очень странная пещера. Хм, и зачем понадобилось запирать пещеру на замок? Очень странно. <связь> Неужели там за дверью кто-то плачет? Надо ему помочь. Я не люблю, когда плачут. Надо открыть замок. Там что ты что ты мальчик? Неужели ты как некоторые глупые дети боишься докторов? Нет, я не боюсь докторов, а у разве не морской разбойник? Да нет нет, я доктор, ай болит. Неужели я похож на морского разбойника? Нет, не очень, совсем не похож. Иди, иди сюда. Иди, иди сюда. Ну вот. <смех> <смех> <смех> вот и хорошо. Вот. Ну, как тебя зовут? Меня зовут...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 Ну. Самый главный Бенналис. Как? Бенналис. Да. Усилил его. Беналец захотел, чтобы мой отец тоже стал морским разбойником. Но отец сказал, блядь. Честный рыбак, я неживаю разбойнич. Это да разбойники страшно рассердились, схватили отца и увезли. А меня заперли в этой пещере. Кто это? Не бойся, это Чичи, обезьянка Чичи. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, Давайте думать.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 Так, так, надо подумать, как его спасти. Ну, думайте, думайте. Сейчас по свету. а а она ведет нас к Марику Робинзону. Скорей, скорей.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 Ребенджо. Ребенджо. Ребензон. А, не уж чуть. Не уж Не могу. Не ну Не могу, Не чуть. чуть. Ну, масло. Бежим, бежим, мальчик, на корабль. Поехали, поехали! Поднять, паруса! Писать всех наверх! Отстать! Эй, Гарри! Ты думаешь, что я не Наверное, вернусь домой. ай что отец Пентель где-то здесь совсем близко. Земли не видно. I'm putting ты не умею стрелять! Ты не умею стрелять! Я не умею стрелять! Я тебе покажу, как стреляет настоящий морской раз. помогут. Ой. Ну, вот и хорошо. Ну, вот и хорошо. А главное, почаще принимайте вот эти пилюли и тогда нога совсем перестанет болеть. Телеграмма. Это не телеграмма, а, а гипопотам. Телеграмма! Телеграмма! Телеграмма! Это ужасно! Маленькие гипопотамчики заболели Ангиной! Как же быть? Надо немедленно ехать домой, Робинзон! Робинзон! Маленькие гипопотамчики заболели Ангиной! ай яй яй Робинзон, Робинзон, когда же мы приедем домой? Завтра к вечеру. Это ужасно. Как же, как же я попаду? Иди по Принимайте пельуны. Принимайтесь, режули! До свидания! До свидания! Принимайтесь, конечно! полный! Вон, вон, вон! Давай, на типа, у нас совершенно бесплатно! Ты думаешь, доктор вернется? Как же? Вот так он и свалится тебе с неба. Ой-ой-ой. Ну, ну как тебе не стыдно, Варвара? Оставь же в покое Мишку. А я бегу лечить гипопотамчиков. А где же все звери? Они на корабле моряка Робинзона, а завтра вечером они вернутся. Я очень спешусь. traje. Гром. Прекрасные новости! Это ад буря! Какие новости, гром и молния? Они возвращаются завтра на корабле моряка Робинсона! <свист> <свист> <свист> Они вернутся! Громе молнии! Дождитесь свои лампы боячие. Сегодня на корабле Робинсона приедут мои лучшие друзья, все мои звери. Я очень беспокоюсь за них. Не волнуйтесь, доктор, все будет хорошо. До свидания, Джармон. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания, До свидания своими болотчиками дорогими моими головорезами. Алло, алло, у микрофона морской разбойник Бен Алис. Морской разбойник Беналис. Приказываю. Приказываю моему кораблю немедленно повернуть на запад и напасть на корабль Робинзона. ал -а, -а, -а, -а, а сейчас там закипит работа, посмотрим. А беридли дуда, а буру дудудуду беридли дуда, бамбидуди, ди бамбуди, а бериди ди, бериди поворачивать на запад. Они плывут, как сонные муки. Радио не в порядке! Все подобного! Они распустились без меня, мои молодчики. Кто теперь идет, морские разбойники? Одни лентяи лодри. Никуда не годные людишки. Те, которые погоняли исков. Алло! Алло! Алло! Грады молнии! Все погиб. <laughs> boys, boys, <laughs> I wanna da, dance, dance, dance, <laughs> А ты не смажешь пушку, а ты не смажешь пушку, нет ты, нет ты, давай масло, грома молния! Help you all, get Игралась, Буря. Доктор Айболи очень беспокоится за корабль Робинзона и за своих друзей. Что это значит? Почему на маяке не дожглись огни? Корабль кто нас разобьет запскал?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 Джамбу! Кто связал тебя, Джамбу? Морской разбойник пиналысь. Он погасил свет на маяке, а теперь корабль разобьется. Всплес, добрый доктор! Ха-ха-ха-ха! Шарманщик! Варвара! Я тебе не шарманщик! Отзамените, а морской разбойник, ганались! Стой! Руки вверх, добрый доктор! Спасите! Ага! Теперь уж тебя не спасут никакие звери. Звучите! Звери утонули. Говори, ты будешь следить этих гадких зверей? Буду! Будешь! Довольно разговором! Вперед! Вперед, проклятый осел! М -м -м, я заставлю тебя двигаться, проклятый осел! А? Говори, будешь? Буду! Ночь продолжалась погоня и на рассвете... Ты! Ты! Ты! Ты! Ты! Ты! Ха-ха-ха-ха! ха ха ха Пропасть! Тринадцать проклятий! Друзья мои, спасибо, вы спасли меня от злого разбойника Бенялиса. он хотел меня сбросить в пропасть. Ужасная пропасть.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 Она закричала, когда увидела скамьи. Петать их! Связать, связать, связать! <связать>, <связать>, <связать>, <связать> а все погибло, все погибло. One